Президент в рамках рабочего визита в Индию встретился с премьер-министром Нарендрай Моди. Глава государства прибыл в Индию для участия в церемонии инаугурации Моди по его приглашению. Сорумбай Джембеков поздравил Нарендру Моди с победой партии Пхарате Джаната партии на парламентских выборах и переизбранием его премьер-министра. Итоги выборов подтверждают высокое доверие, которое оказывает вам народ Индии тем реформам и важным начинаниям, которые вы проводите. Уверен, что дружеские отношения и доверительные взаимоотношения между Кыргызстаном и Индии будут только укрепляться, отметил Соромбай Джеймбеков. Он подчеркнул, что в Кыргызстане Нарендру моде ждут с официальным визитом, который состоится в ближайшее время и выразил уверенность, что визит пройдет на высоком уровне плодотворно и успешно. Нарендра Моде выразил благодарность за поздравления, подчеркнув, что Кыргызстан и Индия являются дружественными странами, имеющими многолетние отношения разностороннего сотрудничества. Он отметил, что индийская страна твердо настроена на дальнейшее развитие всесторонних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 Депутаты Джугур Кинеша принимают участие в работе постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств Санкт-Петербурге. В работе постоянных комиссий участвуют представители парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также специалисты, эксперты, представители научного сообщества и сотрудники секретариата Совета МПА СНГ. Комиссия по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления обсуждает модельные законопроекты, работа над которыми находится в активной стадии проект модельного избирательного кодекса для государств участников СНГ проекты модельных законов о парламентском контроле а также проекты концепции устойчивого и безопасного развития для государств участников СНГ на комиссии по социальной политике и правам человека рассматривается проект модельного миграционного кодекса для государств участников СНГ в ходе дискуссии развернувшейся вокруг документа выявились существенные разночтения в миграцион законодательства разных стран СНГ. Подробно обсудив проект кодекса в текущей редакции, члены комиссии приняли решение продолжить работу над ним с учетом всех поступивших замечаний и предложений. В Бишкекском городском суде проходит очередное заседание по делу об аварии на столичной ТЭЦ. Выйдя из совещательной комнаты, суд зачитал приговор подсудимым Буркоеву, Садыкову, Умеркулулу и Курманбекову. Суд постановил оштрафовать на 3 расчетных показателя Садыкова и Курманбекова и отменить меру пресечения домашний арест. Умеркулулу также оштрафовано на 3 расчетных показателя. Мера пресечения заключения под стражей отменена. Буркоев также оштрафован на 3 тысячи расчет показателя и приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. После приговора обвиняемые освобождены в зале суда. Ранее сообщалось, что упомянутые обвиняемые пошли на сделку со следствием и признали свою вину. Напомним, по аварии на ТЭЦ Произошедший 26 января 2018 года обвиняются бывший руководитель Нац-Энергохолдинга Айбек Калиев, его бывший зам Нурлан Садыков, исполнительный директор группы управления модернизации ТЭЦ Темерлан Бримкулов, экс-председатель электрических станций Узак Кадырбаев, а также его зам Бердибек Буркоев, экс-директор ТЭЦ Умеркул Улу Нурлан, главный инженер Нургазы Курманбеков. В местности тогус караванского района Ожской области Кыргызстана сегодня произошел инцидент с применением оружия, сообщает Государственная пограничная служба. По предварительной информации, пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины Республики Узбекистан. Автомашины проигнорировали требования пограничников остановиться. Пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако автомашины продолжили движение и пограничный наряд Кыргызстана был вынужден применить оружие по колесам автотранспорта. В результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение. Раненый был доставлен в Мархамадскую районную больницу Узбекистана, сообщили в ГПС. По данному инциденту, незабедлительно создался телефонный разговор с председателем государственной пограничной службы Крымской республики и заместителем председателя службы государственной безопасности, командующим пограничными войсками Республики Узбекистан. Главы пограничных ведомств приняли решение о направлении в районе инцидента пограничных представителей для проведения совместного расследования. В выяснения обстоятельств произошедшего в данное время проходит встреча пограничного представителя Крымской Республики по Оржской области с пограничным представителем пограничных войск СГБ Республики Узбекистан по Булаташинскому направлению.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 Определены сроки перехода налогоплательщиков на обязательное предоставление налоговой отчетности в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. По данным ГНС, постановлением правительства утверждены положения о порядке представления налоговой отчетности в виде электронного документа, а также порядок и сроки перехода на нее. Для разных категорий налогоплательщиков установлены следующие сроки перехода на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде. С 1 июля для организации и и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как плательщики налога на добавленную стоимость, а также осуществляющий импорт или экспорт товаров. С 1 января 2021 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, с 1 января 2022 года для других категорий налогоплательщиков. При этом, те налогоплательщики, у которых не наступил срок обязательного представления налоговой отчетности в электронном виде, могут в добровольном порядке представлять налоговую отчетность в электронном виде. После перехода на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде налогоплательщики должны будут представлять отчетность, подписанной квалифицированной электронной подписью. До перехода налоговая отчетность подписывается простой электронной подписью. В столице прошел инвестиционный форум, который собрал на своей площадке более 200 представителей малого и среднего бизнеса. Потенциальные инвесторы собрались на данном мероприятии для обсуждения инвестиционной привлекательности малого и среднего бизнеса, а также доступности финансирования для отечественного бизнеса. Форум стал отличной площадкой для обсуждения практических аспектов ведения бизнеса, привлечения технической помощи и консультаций для среднего и малого бизнеса Центральной Азии. Предпринимательство это является главным локомотивом нашей экономики. Пользуюсь случаем, разрешите поблагодарить организаторов данного форума Европейского Банка развития и реконструкции, от имени правительства Кыргызской Республики и лично от себя. Уважаемые участники форума, Считаю необходимым особо отметить роль места Европейского банка развития и реконструкции, продвижения реформ, развития бизнеса и инфраструктурных проектов в нашей стране. Завтра Международный день защиты детей. Праздничные мероприятия, посвященные 1 июня, стартовали в столице уже сегодня и продлятся несколько дней. Муниципалитет планирует охватить более 50 детей. Подробнее в материале Бекмамата Асамбек Улу. В преддверии главного детского праздника мэрия столицы запланировала целый комплекс мер, посвященных детскому досугу. Так, сегодня Свердловская районная администрация подготовила детский праздник для более чем 100 детей из малоимущих семей района. Каждый ребенок смог получить свою порцию позитива и довольными остались как дети, так и их родители. Спасибо, что нас пригласили У вот троими детьми. У меня вот трое детей. Одному семь, второй шесть и самой младшей три. Детям очень понравилось, играется с удовольствием. Спасибо. Одна из гостей праздника, девятилетняя Айнази Калмазбекова, разделяет общую радость. Маленькая девочка в будущем хочет стать моделью, а пока что активно покоряет интернет-пространство, ведя личный блог. В особенности ей понравились аттракционы. Я сейчас до 2 приехала с мамой и сестрой. И тут очень классно. Если бы еще было много аттракционов, то еще бы класснее было. Подобные мероприятия организовывает каждая МТУ района. Всего 41 мероприятие. Предусмотрена раздача подарков и мороженого каждому маленькому бишкекчанину. Запланировано на День защиты детей очень много мероприятий. Это где-то в 41, 41 месте. Будет проводиться мероприятие. Это значит, развлекательные игры, посещение цирка, посещение кукольного театра, посещение джиммин Ройл. Вот, э, это дети катаются на роликах. А третьего мы приглашаем в ГУМ, тоже развлекательный центр, но детей ЛУВЗ мы приглашаем. Обширная праздничная программа предусмотрена по всей столице. Основная часть мероприятий пройдет завтра. Бекмумата, Самбек Улу, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.